Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решил рассказать вам самую последнюю на сегодняшний день, 10 ноября 2012 года, информацию о GTA 5 и показать вам последние скриншоты, если вы их еще не видели, в чем я несколько сомневаюсь. Напоминаю, что совсем скоро выйдет второй трейлер, так что если вы смотрите сие раньше 14 ноября, то не забудьте об этом радостном событии. Итак, сначала я расскажу о главных деталях будущей игры, которые были любезно раскрыты в журнале Game Informer в огромном превью. Все скрины, которые вы видите, помечены их водяным знаком, я хоть и знаток Бенца 83-го левела, но решил их все-таки не убирать. В игре будут сразу три главных героя с абсолютно разными характерами и привычками, с разным потенциальным положением и светом ножков. Переключаться между ними можно будет в любой момент нажатием одной кнопки. Камера сразу плавно переместится к тому, кем ты хочешь зловредно управлять. Причем застать нового подопечного ты можешь за любым делом, если это, конечно, свободная игра. У каждого персонажа своя жизнь, и они не будут тупо ждать на одном месте, пока счастливый обладатель лицензии на игру позволит ими руководить. Майкл, насколько я понял, самый старый мужик, бывший очень успешный грабитель банков, такой успешный, что правительство не придумало ничего лучше, чем заключить с ним сделку и дать ему спокойной жизни. При этом этот персонаж не очень счастлив, ибо его жена страшно транжирит его честно награбленные деньги, а дети, подростки вообще делают черт возьми что. Короче, Майкл вся эта пресная, как серый день в Ижевске жизнь надоела, и он решает войти заново на преступную тропинку преступления. Тревор – наркоман, псих и бывший военный летчик. Почти такая же ядерная смесь, как Сиджей Джонсон, бандидилдер, мафиози, разный любовник и искатель ракушек. Живет Сей Тревор в пустыне знаком с Майклом. Вместе они будут проворачивать очень много щекотливых дел. И Франклин – самый молодой и не американцы тусуется с друзьями, занимается мошенничеством, искусный стрелок и мастер по раскладыванию пассиантов. Другие детали игры. Физика автомобиля изменена. Star признали, что в GTA 4 машины никуда не ходились в плане управления и пообещали, что в новой игре езда будет приносить больше удовольствия заядлым виртуальным гонщикам. Добавлено огромное количество мини-игр, таких как, например, гольф, йога, теннис. Причем разработчики отметили, что они постарались сделать эти игры максимально интересными, дабы по-настоящему увлечь игрока во время невеселых криминальных будней в Лос-Антесе. Карта игры невероятно немаленькая. Разрабы клянутся на крови, что она больше карты GTA San Andreas, GTA 4, и Red Dead Redemption вместе взятых. И это неплохо, правда? Также полностью проработано морское дно, и это, скорее всего, значит, что можно будет нырять бодреньким топориком и ловить рыбу. Еще одна интересная подробность. Rockstar очень сильно сфокусировались на обычном населении в игре. Только представьте, система генерирует каждого отдельного бота, будто человек или машина, и задает ему задания и пути передвижения на весь день. То есть вы можете встретить утром в центре фан безутешного бомжа, вечером найти его развеселого в компании других бомжей где-то в пустыне, доспевающего патриотические песни о Джорджи Вашингтоне. Ну вот, пожалуй, и все самые главные детали, которые можно было подчерпнуть из замечательного журнала Game Informer. Еще больше вы можете узнать на сайте forum-gta.ru или купив сей журнал. Всем удачи и пока! Бегайте по утрам и подписывайтесь на мой канал.